Меня зовут Рима, живу я в городе Рига, Латвии. Я выбрала школу Кайлас, и что такое, что меня в ней очень сильно привлекло? Мы в школе вне религии, вне любой религии и вне политики. Философия это о том, как жить счастливой жизнью, радоваться жизни, быть материально обеспеченным, здоровым, иметь хорошие отношения здесь и сейчас. Потом как-то вдруг так вот хоп, и все получилось. Денег в семье стало больше. Отношения с мужем очень хорошие. Никто в семье не болеет. Появилась возможность поменять квартиру, но ну, изменений было очень много. За прошедшие два года столько всего поменялось. Добрый...